жика, кстати, сегодня видел. Да. В жопу. В жопу ежика. В Задницу. <пишут> <пишут> Привет! На связи я Тимас. И я решил подхватить волну пранков алфавитом. Если ты не знаешь, что это такое, то я тебе не буду объяснять, ты поймешь все сам по ходу. Пранковать я буду Азата, вы его все знаете. А если вы не знаете, то это мой проюрный брат, он тоже снимает видео. Ссылка на мой канал в описании. Ну в тоф... Погнали. Мы тут уже с ним поговорили, и сейчас будет, собственно, пранк, он должен перезвонить сейчас. Вот. Итак, сейчас Азат уже звонит, потому что он должен был мне позвонить. И, собственно. Алло? Алло? Теперь нормально слышно? Да, да. Так вот, нормально же? Угу. А какую петличку вообще вот брать? Надо? Да Короче, такая есть тема вообще. Зачем что погоди? ща, короче, у одного чувака было видос такой, сейчас так. Так выбрать я отлишку. Буду брать где-то к новому году. Нет. Вот. А, вот, короче, знаешь, как называется канал? Короче, ай как легко. Сейчас птичка называется Сильвайзер. Где-то в Ютубе смотришь? Да. Да, на короче всего лишь 4 косаря стоит. Нормально? Да. Нормально, и вот так-то вот, ее используют, знаешь, где? Вот, допустим, вот Есть? когда я интервью был. Есть что-то хочу. Ёжика, кстати, сегодня видел. Да? Жоку. Жопу ежика. В смысле? Задницу. Пичок а, как? Зима, ежики гуляют. Да вообще у нас тут сугрубан. -мо, тут осень. Хотя, как будто зима. а ты вообще собираешься? Короче, айда, ты ставь все ссылки на, на, на мой канал всех видео. Короче, ладно. Можно? Давай, прямо сейчас. Не, не прямо сейчас. У меня уже 3559 подписчиков. О! Ну, сейчас, я думаю, уже больше. Понятно. А просмотров всего лишь 80 тысяч. А у тебя знаешь сколько? У тебя я почти два, У тебя почти 3 миллиона. Ага, ага да, ага, да. Это трек про зиму, да, йод, Ди Джиаза <глев> и МС Тимур. МС Тимус, да, Дит. МС Тимус задает бит. Ту -ту -ту -ту -ту. Все, погнали, да. Ну, Тимур, задавай бит. Ну, ты же битбокс. Умеешь делать? Зима, и тут холодно. Даже киберу, бит, садится. И. У Фонтана был? Хромакей надумал его купить? Зачем? Mm. Слушайте, может, я, я не понимаю, зачем тебе хромакей, кажется, это Считай, у тебя все для видео есть. У тебя есть мощный компьютер, у тебя есть отличный фон, у тебя есть видит вид, вид, вид твоей комнаты, у тебя есть хорошая камера. Единственное, что тебе можно купить, это свет и петличку. Все, И у тебя уже, считай, на настоящий блогера готов, то есть тебе уже не нужно. Циркуль вы на алгебре используете или на геометрии? Нет. Что-то странно. Ну да. Не знаешь, что делать. Шу шу шуршит что-то звук. Чего? Щетка, как щетка. Вау. Вот она, да. Я в шоке. Я люблю резать. Э -eh. Юморист. Я... Знаешь, что я хочу сказать? Ч? Это... Ты, короче, в моем видео. Ч? В смысле? Ну, это, короче, был, типа, пранк. И, и в чём заключается пранк? Э, звонок алфавитом. Видел? Каждая новая фраза начинается с на новой буквы алфавита, по порядку алфавита. А, ну, короче... Мне вообще похер на этот пранк. Моя реакция была нулевая, потому что я не привык удивляться. Для меня все кажется таким... Привычными и обычными. Так что, если даже я увижу голову слона, я не удивлюсь. Кстати, скоро будут наши новые совместные ролики с Тимуром. Поэтому, да, подписывайтесь на наш канал TND. А еще подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, конечно, на канал Тимура. Но лучше на мой, потому что нужно так на Тимура. И если ты считаешь, что я красивее, чем Тимур, то подпишись лучше на мой канал. Ну, на Тимура тоже можешь, но... На мой канал можно подписаться и там написать то, что я там красивый или что-нибудь такое. В общем, вот так вот. Ну, в общем, ладно. Пока. Ладно, давай, пока. В смысле, пока. В общем, надеюсь, тебе понравилось это видео. А так, удачи и пока. Привет. спросите, где Привоз? Нету больше в отпуске. Навсегда. Ты что здесь делаешь? Я же тебя просил уже все, не приходить, понимаешь? Все, не надо тебе больше. Ты мне больше не нужен, все, не приходи. Ч ⁇ ты орешься у меня? на на на на Господи, уходи. Все, привыса больше нет. сюда, иди. Серьезно? Я, говорящий телефон...